Система оздоровления – это некий комплекс мероприятий, позволяющий восстановить общий уровень здоровья, общий уровень иммунитета, общий уровень вот этого антогенетического имбридинга. Вот этого, понимаете? Вот смотрите. Мы взяли, допустим, я уже в сторону, уйду немножко. Мы посадили рассаду помидор, которую потом должны будем пересадить. А тут плохая погода, она у нас чахнет, а, или вы перетянулась, или еще, и чахнет, и чахнет, и чахнет. Потом вроде все срослось, а мы их пересадили, а они уже истрепанные, бедные, в этих вот горшочках, и уже у них этого сил нет. И тут должна быть не просто, эта методология должна быть. Это я к чему говорю? О том, что вот эти дети, они же попадают не в начале своего аутического пути, они попадают на излете, когда уже все пользовали, перепользовали, когда они уже еще до... съели кучу различных всех там анаболиков, психотропов, там еще что-то, витаминных комплексов, все чего хотите. Все методы физического восстановительного лечения аутиста направлены на то, что мы должны в первую очередь датировать энергоресурс, восстановить слабые звенья, слабые звенья в теле, в системах жизнеобеспечения, в системах энергогенерации, энергораспределения и энергопотребления. Потому что это энергоэкономическое понятие. Все, что можно сделать до года – это одно, до двух-трех – это другое, до пяти-семи – это третье, до 14-12, до 12-14 и так далее. Мы должны понимать, что это рост и развитие, который в 18-20 лет, закончится. Можно что-то сделать? Можно. Но у нас дальше пойдут различные девиативные нарушения. У нас начнутся дальше это всякие депрессии, у нас биполярные расстройства начнутся. Это все вот как бы один, а потом выгорание, а потом еще что-то. Все один большой букет. Это все энергоэкономические проблемы человеческого ресурса здоровья. И я вот как специалист по этой, я автор этих методик и техник, но объясняю, что хотелось бы многое, хотелось бы всех оздоровить и вылечить, но мои возможности ограничены, и уровень здесь должен быть государственный.